Мы пришли на эту скалу взять интервью у Олечки, известного в определенных кругах блогера. Да. Ну, Олечка. Привет всем. Как? Как Мы привет? Мы снимаем новый фильм о курорте Русалка. И скоро вы его увидите. Это наш анонс.